<свят> Ребят, не забудьте друзей художников они суки. Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. А тема нашего сегодняшнего ролика весна. <свят> <свят> весна? <свят> ну типа, ну, типа это шутка <свят> про давай поженимся. <свят> а сегодня мы расскажем, как найти себе друзей художников. На самом деле их э, невозможно найти. Конец ролика. Всем пока. Честно говоря, отвратительная тема. Сколько бы я ни искала друзей художников, у меня все равно не получалось их найти. Типа, ладно, если бы они не находились ирлэ, да? Да. <соценно> ирлэ. Даже в интернете очень сложно найти друзей художников. Это прям импосибуру. Я, скажу, я лично скажу, что, по-моему, сложность в том, что, когда мы ищем себе друга-художника, в первую очередь мы обращаем внимание на скилл, потому что, конечно же, хочется себе скиллового друга. Ты представляешь себе ламповое общение, как ты ему пишешь, помоги. Он тебе, да, конечно, эти все советы расскажу. Я такой, а нарисуй мне моего оса. Он такой, да, конечно, вот тебе твой оса. И такие, а, и такие, друзьяшки, обменивайтесь картиночками друг с другом. А потом ты встречаешь меня, ты говоришь... «Блин, помоги мне!» И я такая говорю, «Ты ёбнулась, что ли? Вообще хозы, что тут делать?» А потом ты такая, «Блин, а нарисуй моего оса!» И я такая, «Я его <смех> один <смех> раз на твой день рождения нарисовала три года назад, на вот тебе жри!» Как, как Это ж... тебя контент на все, ставшуюся нашу как, дружбу. Как, как жизненно, блядь. Обычно по скиллу люди выбирают себе реально художников намного выше себя. И что бы там ни говорили, но все художники, они как бы, ну они меркантильные, да. И им все-таки нужна какая-то, никакая выгода, да. По моему мнению, да. Человек я... сегодня выучил слово меркантильный и решил его использовать, показал свою эрудированность, да. Собака. Ты Ты чё, собака? Самый первый совет, который обычно можно услышать, если спросить, где найти друга художника, это Аск. Вот скажи, пожалуйста, первый. ты же была в Аск? Ты нашла там себе друзей? Ну, я могу сказать то, что да, я много перепробовала Асков, и я хочу сказать, что... Это такие друзья, которые остаются с тобой, пока ты вас. Когда ты уже уходишь из этого аска, они не будут с тобой общаться. Потому что у вас общая беседа. То есть вы общаетесь с какой-то большой группой людей. Если кто-то из этой группы вылетает, то он просто вылетает. И как бы все. На этом с ним общение заканчивается. И если тебе в какой-то момент просто будет лень рисовать в этот аск. И ты вылетишь из него. Ну, или просто уйдешь сам. То у тебя больше не будет фандом. этих друзей. Или бросишь фандом, да то у тебя не будет этих друзей больше. К тому же люди в Асках постоянно меняются. И, например, несколько человек, с которыми тебе больше всего нравилось общаться, они могут уйти, могут прийти какие-то новые, которые тебе нравятся, не будут. И тебе уже будет неинтересно с ними общаться. Ну вот я тоже была в Асках, и мой самый первый Аск был самый дружелюбный. Но вот реально все произошло точно так, как, как ты сказала. После того, как Аск весь развалился, я абсолютно ни с кем не поддерживала связь. Просто реально люди перестали общаться. Общаться, им, видимо, было интересно само общение в беседе, а не с тобой лично конкретно одним-единственным. Ты рекомендуешь аски как, как способ найти себе друга-художника? Мой вердикт. Если тебе просто нужно какое-то краткосрочное общение с людьми, которые тебе по интересам совпадают, то, конечно, можно идти в Аск. Но если ты хочешь прям друга-друга, друга, там, знаешь, того самого единственного неповторимого, который с тобой и в горы, и с горы, то нет. Нет, не рекомендую. Следующий пункт конфы художник. У -у -у. Ты была когда-нибудь в конфах-художниках? Не по ас просто. Да, это вообще полный трэш. Не в обиду Возь людям, там, которые сидят в конфах для художников Там по две тысячи сообщений в день, которые ты тупо не успеваешь читать А потом тебе уже лень а, Все мои конфы художников загибались очень быстро Не в плане моих, да, в плане которые я приходила Потому что я чаще всего приходила на старте Тогда начинался обмен пабликами Все такие, ой, ты так классно рисуешь И такие, да, да, да, ты тоже классно Подписывались, лайкали Большая часть этих людей после того, как скинула свой паблик Больше вообще не писала чат. И, как бы, это такой себе способ рекламы, которым я не рекомендую пользоваться, потому что я лично, ну, не знаю, как-то это не работает. И, наверное, по этой причине конфы часто загибались очень быстро. Ну, сейчас, наверное, мое мнение, оно всегда самое непопулярное, потому что я из тех людей, которые вообще не ищут никакого общения в интернете, потому что у меня много друзей в реальной жизни. Я не то чтобы я хвастаюсь, они все Поддержала. не художники. И из-за того, что все мои друзья в реальной жизни не художники, в какой-то момент мне стало одиноко то, что мне особо не о чем разговаривать именно в этом плане с людьми. И у я однажды вступила в конфу с художниками. Но я не из тех людей, которые будут со всеми отзывчивыми, добрыми, милыми, классными. Я из тех людей, которые, если вы поддерживаете меня, я поддерживаю вас. То есть, mm -hmm. как бы, если вы просто пишете в, в конфу, скидываете, например, скетч и пишете, ой, блин, мне так не нравится, как я нарисовала, скидываете скетч и потом ждете, когда у вас группа людей начнет хвалить, типа, да нет, ты чё, такой классный скетч, ты так круто рисуешь. И ты такая, да нет, вы чё, да я вообще как-то не очень. И все такие, да ладно, да чё ты. Я просто третий человек, который смотрит на это и типа, да ты хуёво нарисуешь, бля, чё тебе нужно сказать? Я не буду с тобой спорить. Твое мнение самое главное в этом случае. Ты ведь это рисовала. Всё зависит от формулировки. Если бы, думаю, человек написал, пацаны, мне не нравится, как получилось, как думаете, что исправить, это другое дело. Тут человек хочет помощи. А, а вот то, как ты сказала, это реально просто напрашивание на комплименты, я сама такое не люблю. И, наверное, по этой причине я особо в конфах долго не держалась, потому что я не любила туда скидывать свои арты. Вообще. И да, на самом деле, все, что делают художники в конфах для художников, это просто скидывать свои арты. Э, то есть, серьезно, они все это делают. И ладно, если бы действительно, как ты сказала, там, для критики, для того, чтобы что-то подправить, Типа там, пацаны, как вам? может что-то поменять? Как вам идея? Как вам цвета? Нормально? Все супер? Заебись, класс. Все понятно. Но нет. В основном это происходит вообще не так. К тому же я заметила то, что в конфах в основном идет такой полилок. Когда все просто рассказывают что-то просто для того, чтобы рассказать об этом. И не ждут никакой ответной реакции. Просто чтобы, вот знаешь, написать что-то. Потому что там, не знаю, хочется поделиться. Там что-то написать вообще, какую-то левую историю от чувака, которого я вообще не знаю. И я думаю, ну мне нужно на это как-то реагировать. Я могу там что-то написать в ответ, а ему не надо этого. То есть я не знаю какие-то вбросы. Да, они часто игнорят, когда ты им отвечаешь почему-то. Потому что это Может, вбросы. Может быть, старые они уже. делают вброс и все. А я не как хочу вы старые, вброс. Мы не понимаем это. Я не знаю, я хочу общения живого. Я хочу, чтобы, например, человек поделился какой-то своей проблемой, я там ему что-то посоветую, он говорит, блин, типа там я не знаю, там я как-то жмусь, я такая да не сы, да нормально все будет. Типа, да я отвечаю, он такой, типа, ладно, типа, спасибо, там, за поддержку, там, все такое, да Потом я что-нибудь напишу, и он такой, да нормально, все, типа, не ссы, все будет заебись, чики-пуки Я такая, блин, чувак, братан, спасибо Вот такое общение, вот такое классное общение А нет, то, что... такого нет а в конфах такого нет вообще. Вот Заключение. Я не люблю конфы художников. Просто, наверное, в целом сама по себе я их не люблю. Поэтому я бы тоже их не рекомендовала. Но ну, только если вы тоже не хотите, типа, зайти, вкинуть что-то и выйти, не читая чужие ответы и то так далее. Ребят, это вариант даже хуже, чем маск. Потому что в маски собираются люди хотя бы с какой-то общей темой. Им есть о чем поговорить хотя бы. Да, есть хотя бы какой-то мизерный шанс найти друга. В то время как конфы обычно пересираются друг с другом какие-то срачи, кто-то там кого-то обидел и все в таком духе. Коллабды работы. Где движуха? Мероприятие. Движуха. Это когда какой-нибудь чувак ищет себе группу людей, чтобы отрисовать сломанный планшет или еще какие-то коллабные штуки. Ну, в общем, прям движуха среди художников. Да. Вот твое мнение, это приводит людей в группу? Короче, имеет ли это какой-то прирост аудитории твои действия или нет? Коллаборации вообще не приводят людей в аудиторию. Аудиторию. Вообще ни одного человека это хуже, чем трейды, хуже, чем коллаборации с двумя людьми. Потому что, если ты, например, делаешь какой-то дабл-мем-челлендж, который вот мы с тобой, помню, один раз сделали где два художника, то есть этот mm -hmm. художник постит тебя э, некоторое время, ты постишь этого художника некоторое время, и вы более-менее обмениваетесь аудиторией. Но, если говорить по поводу дружбы, я вот говорю, чисто основываясь на личном опыте, что можно найти друга, и сейчас при этом человека на коллаб, потому что мы так познакомились. Так, это спойлер, мы не рассказываем об этом. Не говорить о челлендже, который для множества человек, а, например, на 2-3 на человека можно так подружиться. И это, кстати, неплохой способ, на самом деле, потому что у меня сработало. Точнее, у тебя сработало. У нас сработало. У нас сработало. Но не с одним из них, мы тупо не сошлись. Я не знаю, просто общение какое-то слишком официальное, да, такое формальное, типа, да. Прекрасный арт, здесь чудесный оттенок Синего. В следующий раз попробуйте более темный А с тобой у нас Слышишь, мымра Что же говно на арт нальпила? Это по-твоему синий? Это цвет говна Выбери другой синий долбоебка ты что, себя нарисовала? Такое же косоглазое чувак? В общем, мне нужно такое Общение, да знаешь, когда К тебе первый раз приходит человек, как-то, ну Ну, как-то грубо так отвечает, да Типа, мы это с тобой друзья, понятно, что мы Шутки тут шутим, это не обидно для нас Но... Наше общение Началось через пиво, ребят Вы не думайте, что мы тут сидим Такие художники, обсуждаем какие-то Крутые художественные темы, да Типа, мы все знаем. Нет, наше общение началось с пива. Какое пиво? С пива? Ты Нет. День. Ты можешь говорить все, что угодно, но для меня наше с тобой общение <с началось конкретно с пива, потому что я помню, мы что-то с тобой такие сидим, разговариваем. Я уже не помню, кто. Кто-то из нас сказал что-то, блин, пиво круто. И я такая... Мы так и не ответили на вопрос о том, как найти друга художника, потому что ответа на этот вопрос просто не существует. Самый легкий способ Способ, это просто человеку, который вам понравился написать в личные сообщения И самому начать общение Потому что если вы просто общаетесь в беседе, вы не друзья Серьезно Ищите свои способы Никогда не знаешь, когда ты подружишься с человеком Никогда не знаешь, когда он пошлет тебя нахрен Только методом Пошел проб нахуй. и ошибок Можно найти себе друга, если вам очень сильно этого хочется а главное быть терпеливым. Да, потому что я вот нашла себе друга, я теперь вообще нихуя нетерпелива. Я теперь только так и очмарю, я вам отвечаю. Ну, вы видите. Ну, вы и знаете. чему сясты. Прости, я не слышу, что говорит забор. Плохо. А, су... Звуки доходят. Ну короче, ребят Всем дружбы, всем хороших и крепких отношений Только с нормальными людьми С нормальными людьми как вот это. Пошла нахуй Подписывайтесь на наши паблики снова Заходите Подписывайтесь на наш тикток Мы там все время видео делаем Тикток Да, мы же тиктокеры Мы же не ютуберы, мы же настоящие тиктокеры Всем спасибо, ребята, за просмотр И всем пока У меня есть личная жизнь Хотя нет, у меня ее нету. Мальчики. Заказывайте комишки. Заказывайте комишки. Я вам предлагаю теплое общение. Теплое общение. Прекрасное, горячий. на Горячее, как мое с... Горячее, бревно.